тех давно минувших дней. Тоже она была такая, всех на свете обгоняя, просто первую моделью Жигулей. Было ей простору мало, в сотку с места улетала, с полным оставляя, глянец в радугах и и на зависть и на радость на копейку отзывалась с высоты в рублях объявленной цены. На копейке, на копейке мы летали по филейке, А внизу фонтаном яблони цвели, И уже в тумане мут нам приземлялись мы под утро, Где-то в старой сказке, на краю земли, Металлические крылья и царапывались пылью, А царапины тоже истины вещать. Я закрыл тихонько дверцу От всего, что больно сердцу Ведь витал готов стареть и устала Но копейка из металла Все проблемы разметала И была на ты с дождями И дорогой дорогою любой Из каких болот за верность выносила На поверхность И несла меня, как пьяного домой на копейке, на копейке мы летали по филейке А внизу фонтаном яблони цвели И уже в тумане мутном приземлялись мы под утро Где-то в старой сказке на краю земли И она, вот хоть ты тресни, все мои просила песни Что-то важное отслеживая в них и мотором, и сцеплением Выжимала ж с наслаждением Мощь из 1200 кубиков своих А потом девчонка Ленка Мне присела на коленка, Поманил зеленым взглядом Как не и травой А в такой траве высокой Зрела кислинка со сокой И не горький лук, а сладкий и Лигопейка из металла к ней меня приевновала, Причесалась ветка точно грибешком. И та солом разревелась, Так уж видно ей хотелось, Чтоб мы дальше с Ленкой топали пешком. Все затем пошло иначе, Я натерпела терпела плача Озорной бравадой выходки мои. Но уносила от скандалов, потому что на Уралах За копейкой не угонится гаи. Когда Катаусию в ненастье, за рулем уснув несчастью, Я свою машину в Дребенске разнес. И в последний раз копейка отвела судьбу в злодейку, Не на шутку с ней столкнувшись носом в нос. И копейка из металла Синей кровью истекала А у ног моих валялись Клочья белого крыла Вскоре знала вся филейка Что веселая копейка Словно рубль меня В дороге сберегла Копейки? На копейке, на копейке, мы летали по филейке, А внизу фонтаном яблони цвели. И была она немного, я черта, и от бога, И от нашей русской матушки земли. Чертих пустанок пуст, И как белый стих, У сирени густ промелькнул в окне балагур такой, прямо в сердце мне садану строкой. Это час назад Глубину храня Незнакомкий взгляд Приютил меня Да еще купе На двоих одно И вагон СВ Пьяный, как вино Скажут истину или зодиак Образно, да искренне Так, так, так И в стихи слагается Сказанное вдруг в Сердце отзывается Тук, тук, тук На окне цветы на столе конвор, С нею мы на ты Перешли вот-вот Расплескал букет Свежестял их роз Я ищу ответ А на вопрос Я уж ей бы мог Сочинить рассказ О ветрах дорог Для отвода глаз. Но мое вранье Разве что прости, Красота ее Глаз не отвести. Скажут истину или зодиак Образно, да искренне Так, так, так И в стихи слагается Сказанное вдруг Сердце отзывается Тук, тук, тук Словно невзначай Взгляд ее ловлю Грусть ее печаль На беду свою Точно под откос Льется лунный свет У меня вопрос У нее ответ Вот бы все как есть Угодила масть И смешная лесть И жаленая страсть И бубновый туз И красивый слог Я ищу союз Она предлог Скажет истину или зодиак образно, да искренне, так-так-так, и в стихи слагается сказанное друг, сердце отзывается. Скажу ты истину или Изводи напраслен, я тебя ни в чем не упрекну, Грозди у куста калины красные, к твоему склоняются окну, Постучаться только ветер дует тот отоблески стекла. Это чтобы старая колдунья На тебя беду не навлекла. Или чтобы я помежду строчью Ловкий и охотливый намёт. Ходил к тебе осенней ночью, Не стучал в оконный переплет. Девочка, скромница, лодочка, вспомнится, И аромат луговой. Девочка, умница забудется забудется сон удивительный твой. Где-то за улицей далече я тебя доверчу жду. И гриф азартен и беспечен В быстроходной лодке на пруду Тишина ни звука, ни ветра Лишь русалка трогает весло Ты гляди, какой бабье лето Разгулялась осень на зло, Поплыве А том-то до устья В камыши под полную луну. Ты же знаешь, с ведьмами вожусь я, Ходят, ходят ведьмы к ведуну. Сама в пылу открытие, Искры звезд отряхивая с крыш К мастеру, подобно Маргарите На метле красиво полетит Девочка скромница, лодочка вспомнится и аромат луговой Девочка, умница, сбудется, сбудется Сон удивительный твой Туман с лукавым по пути идут года как лоси, Буреломом Братела, да до филейки прокати. Ты там бывал, а я оттуда родом. Братела, да до филейки прокати. Ты там бывал, а я оттуда родом. Там сирень врывалась в лето. И играла в пейка, и высоц белый из каждого двора. Увезу тоску злодейку на филейку, На филейку в праздник юности с весельем до утра, Увезу доску злодейку на филейку, На филейку в праздник юности с весельем до утра. Там дальние из прошлого вблизи. Плывет, как сон, в моем восторге пьяном. Брателла, дофилейки увези К житейской просе возразить баянам. Брателла, дофилейки увези К житейской просе возразить баянам. Мне со старыми друзьями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 Забытые лазоревые весны, Брателла, до филейки долети, Там все мои черемухи и звезды, Брателла, до филейки долети, И там же все мои черемухи и звезды, В милом сердцу захолустье Старый дом грехи отпустит, перекрестит. Перепутьем от угла Увезу тоску, злодейку, на филейку На филейку в праздник юности С весельем до утра Увезу тоску, злодейку На филейку, на филейку В праздник юности С весельем до утра Там вновь всю ночь щебечут соловьи да в пересвист разбойники, ей-богу, до да филейки проводи, А дальше я по жизни сам найду дорогу. до да филейки проводи, А дальше я по жизни сам найду дорогу. Там сирень врывалась в лето, И бюси играла флейта, и высоцкий белый с каждого двора. Увезу доску с лагейку, на филейку, на филейку, в праздник юности с весельем до утра. Увезу оску злогейку, на филейку, на филейку, в праздник юности, с весельем до утра. Есенина, цветочками сирени у крыльца, листочками весенними, страничками Есенина, цветочками сирени у крыльца ла-ла-ла-ла-латуночка, -ла -ла -ла -ла, латуночка, латуночка, там дворик в переулочке, черемуховый мой, Там оденечки ладные аккордами гитарными. Не отпускали девочек домой. Там камушки с рогатками, кроссовочки за платками, В осколочках оконного стекла. Не эти ли осколочки, как острые иголочки, Вонзились болью в сердце навсегда. Не эти ли осколочки, как острые иголочки, Вонзились болью в сердце навсегда? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, латуночка, латуночка, латуночка, Там дворик в переулочке, мой, Там паренечки меткие метовыми конфетками Не отпускали девочек домой. Где-то за заборчиком с клубничкой, таскагорчиком, вишневый сад в березовом раю. Не там ли на поляночке я проиграл в роляночку с друзьями юной школьную свою. Не там ли на поляночке? Я проиграл в Орляночку с друзьями, Юночь школьную свою. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, Латуночка, латуночка, Там дворик в переулочке, Черёмуховый мой. Там паренечки гадкие, В с шоколадками Не отпускали девочек домой. То, что там проспорилось В рябиновую молодость Судьбою рассудилась на века Кому-то грозди красные Кому-то звезды ясные Кому-то грозовые облака Кому-то грозди красные Кому-то звезды ясные Кому-то грозовые облака Ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла туночка, Там дворик, переулочки, ревинки да, тупки. Там паренечки быстрее, как фейерверки с искрами, а девочки, ну точно огоньки. Латуночка, латуночка, там дворник, переулочка, там на стене рисуночки, как стоят, друзья. Страна беловолосы, смешная, да курнусы. Но маленькая родина моя. Ла, ла, ла, ла, ла, ла, ла, ла, латуночка, латуночка, латуночка. Творик в переулочке черёмуховый мой, там паренечки ладные, аккордами гитарными. Ну не, не, не, не, не, не отпускаю девочек домой. Да не, ну что ты? Ну никаких дома, никаких. Ну что ты? Что, что, что? Всё, все, все, нет, нет, нет, нет. Не отпускаю. Нет, нет. ну-ка, ну-ка. Ну Это будничное утро, где даже снег и тот с дождем, Где у меня одна минута на то, чтоб нам побыть вдвоем, На то, чтоб мне уже не кстати и виртуозно не попад, Все так немыслимо истратить за ваш дождливо-синий взгляд. А в нем задумчивость и нежность А в нем растерянность и грусть А мне бы выучить хотелось Его как песню наизусть Чтоб для знакомства повод лишний Навеял милый диалог Всей красотой четверостиший Из самых выветренных строк какой запутанный сюжет замуже непредугаданный ответ В синих глаз Обворожительный а гипноз В них у вас Непредугаданный вопрос Уж любовью продиктован Наш увлекательный роман Где я, увы, за каждым словом Невольно лезу в свой карман А там виски с черновиками И спичек мятый коробок Но только не махнуть руками Вот и костер у ваших ног из полких чувств и вдохновений Горит ликующий огонь Над ним легко согреть колени Или озявшую ладонь Да только в том гостри минутно Мне неизвестность не пророчь То было будничное утро, а будет праздничным надо же, такой запутанный сюжет Замужем непредугаданный ответ Синих глаз Обворожительный гипноз В них у вас непредугаданный вопрос Надо же какой запутанный сюжет Замужем Не предугаданный ответ, ответ. Синий глаз Обворожительный виднос. В них у вас Не предугаданный вопрос А что в куплете маленькая тайна Так ведь в припеве этой тайны нет Наверное, с ответом о погоде Наверное, вы с вопросом о жене Но вот уже горячая ладонь Прикоснулись Танцы при луне Наверное, вы По власти шоколада А я в плену кого и халвы А что я пьян и на щеке помада Так это здесь Слегка прижались вы В знакомствах вам Везет невероятно Случайный взгляд Как сладкое вино Наверное, вы привержен Как театр Наверно, я Люблю сходить Кино. Наверное, я излишне в клоунаде, Когда, как вы, серьезный и грустны, А что я просто, как три рубля в кармане, я вчера их занял у весны Наверно, вам своим счастливым видом Не обмануть коварную свекро, А в остальном все неисповедимо Наверно, это песня про любовь Значит, снова не обмолвитесь ни словом, только б вам имелось бы в виду. Это просто снег до стужа, Белый вальс под плейту кружат где-то в Александровском саду. Это просто снег до да стужа, Белый вальс под флейту кружат где-то в Александровском саду. В синих тучах звезды гаснут, Не печальтесь понапраснут. Эта ночь сквозь скруживает ветер. Тонкой росписью ненастья Подчеркнула так удачно Красоту зашторенных огней. Тонкой росписью ненастья Подчеркнула так удачно Красоту зашторенных огней. Струится Снег обиды на ресницах А в глазах Студеная весна Что ж судьба В ней суть простого Знать она из подростковой Вас на югу с юга Унесла Что ж судьба Вниз ней суть простого знать, Она из-под вас На юг с юга унесла. Может, юность вам приснилась, как шальной душе на милость Все рвала цветы по берегам. Там, где солнце степи сушит, Там, где яблоки и груши Разбиваясь, падают к ногам. Где солнце степи сушит Там, где яблоки и груши Разбиваясь, падают ногам Что ж тогда в дождях и лужах На семи ветрах простужен Пусть таким вам снится город мой Дорогая сердцу вятка, для души моей загадка Может разгадается тобой Дорогая сердцу вятка, для души моей загадка Может разгадается тобой С тех пор воды немало утекло И вот теперь, пожалуйста, встречайте Как на голову снег или в стекло Летит из самой ветреной печали это я по осени на взлет А это вы по краешку аллеи А под ногой поскрипывает лед А подо льдом лучи застуденели я к вам иду с волнением в груди, А вы ко мне внимательно и строго В глубинах звезд метафоры мои, А мне бы вашей мудрости от Бога. И вы найдете ночью у огня, меня в своем большом водоалебоне, Учительница добрая моя. У вас как солнце теплые ладони. Слышал цветами светлый кабинет И свежестью уверенного слова Когда Ньютона вежливый портрет Был кем-то так душевно разрисован до сей поры Представьте для меня Признаться вам Не самое простое Так это был Никто иной, как я Увы, всегда Способный плохое. Сейчас вы мне тому азарнику растолковать по свойски откровенно, что так легко и путнично к нему еще придется. Большая перемена А там дела Хоть в клочья разорвись А там судьба Отсчитывает время Пропущенный урок С названием «Жизнь» Смешная и нелепая потеря Ваш ученик, вон тот, что посветлей И плутоват, и боек, и дурашлив Для кошек враг и друг, для голубей и генерал всех бед забытых наших Берется в кровь и мирится легко И с пацанами в рифму сквернословец Он так с расчетом выхлестнет стекло что обо мне нечаянно напомни, ведь он уже находка для вранья, а я уже отчаянный родитель, а вы за все, за все, за все, что я. Меня, мой друг, пожалуйста, простите Ах, первый снег смешным учеником Чтоб вам светлее идти тропой знакома Так искренне, как на доске мелком Разрисовал осенний сад за школой. Уже погас костер ревин Но нам с тобой еще осталось Невыгораемость глубин И предрассветная туманность Еще, еще глаза твои Напоминающие лето Горят Горят огнем любви И нежной зеленью рассвета и Я в этой зелени успел И простудиться, и согреться как будто вновь переболел Той самой сладкой болью в сердце Мне по этой зелени уснуть Под переливы свирестели, Но мой к тебе завешен путь Всей задымленностью метели ее стеклянный звон И шум, как музыка от Бога И в пыль растертый небосклон И в кровь разбитая дорога Здесь ветер холоден и лют в зиме колдует на ладони Здесь у тебе в лугах поют свирель, скрипки и гармонии То остывая, то опять Вскипая страстью карнавала Так белый вальс оттанцевать Нам в этом клубе места мало Зволь мне к радугам пройти Сквозь этот лед стального цвета Взглянуть, взглянуть в глаза твои И вспомнить, вспомнить, вспомнить лето Полный свет во все зеницы, И дуреют словно от рассвета птицы, Да еще бы лето так необъяснимо, Нежно звуки флейты мне не доносило, Да еще б не ведать, кто на ней играет, глубину в полнеба грустью застилая. Было легче, мне бы было проще убегать далече к свирестелям в было мутить помут яркой акварели в бархате черемух в кружеве сирени. Что за наваждение? Кто меня попутал? Сладкое волнение? Окунаться утром, да про все на свете, забывать так да летать, как ветер во широком поле, кто же там напротив, из окна высотки? Мимо не уронец, ни единой нотки, ни единой строчки и своей тетрадки. Многоточьях точки, точки до да загадки, Но ответы эти я поставил в тайне, Пусть гоняет ветер перл сентиментальный, Аромат цветочный городских окраин, А своим я точно чувством не хозяин. У меня вопросы, у нее ответы. С бантиками косы в фантиках конфеты А дарит взглядом уж на что серьезным Как осыпет градом, да сиянием звездным Где высокомерность дремлет на ресницах Где на откровенность можно простудиться К ней амбициозной я в строфах сонета Болезни звездной без иммунитета Она, конечно, с милою издевкой Шутит бессердечно, так играя ловко Да в своем оконце все переиначит то на взрыв смеется, то в захлеб заплачет годы золотые. Тот, кто был в начале, ты ли это, ты ли? Все мои апрели, все мои июли, бархатом сирени осень обернули. Но в лучах рассвета ангелу на милость мне девчонка эта сладкою явилась. Золотая флейта, губ ее коснулась и вернула лето, и вернула юность.